продолжаем тестировать полезную электронику с алиэкспресс и сегодня у нас на обзоре вот такой тестер свинцово кислотных аккумуляторов я сначала думал что это какой-то гибрид нагрузочной вилки и электронного прибора для замера некоторых параметров вещь конечно полезная давайте его подключим и посмотрим что он умеет показывает напряжение на клеммах показывает выбор варианта теста здесь у нас режимы для разных аккумуляторов обычно такие буквы присутствуют на этикетке самого аккумулятора так давайте подключим тестер к аккумулятору и посмотрим что он умеет выбор режима теста аккумуляторной батареи здесь идут буквенное значение Допустим, на вот этом аккумуляторе ни один из предложенных режимов маркировки не подходит. Поэтому выберем любой EN на 600 ампер, как на вот этом аккумуляторе, и посмотрим, какие показания при тесте он у нас покажет. показывает максимальный отдаваемый ток 405 ампер напряжение 12 и 9 внутреннее сопротивление 6 и 8 он ну, пишет что якобы плохая батарея но я так думаю это из-за неправильного режима давайте заменим режим на cc и выставим рейтинг тоже 600 ампер ну как видите показывает примерно то же самое что якобы батарея у нас плохая теперь подключим к нашему переполюсованному аккумулятору плюс к минусу минус к плюсу 12,6 вольт при подключении выбираем режим который на этикетке и 600 ампер и смотрим вот максимальный ток 510 ампер внутреннее сопротивление 536 миллион хорошая аккумуляторная батарея помимо теста здесь еще в меню есть тест вращения который мы уже делали в предыдущем ролике когда проводили тесты на перепалисованном аккумуляторе зарядка теста данный пункт меню я не знаю что как работает просмотр результатов здесь он запоминает предыдущие показания при подключении к аккумулятору то есть тест вращения это тот тест, который мы проводили когда тестировали аккумулятор. А это показания при тесте с нагрузкой 12.9 без нагрузки 13.1. Но вот тут не совсем понятно какая там нагрузка и как он вообще это определяет. Изначально я думал, что он работает как нагрузочная вилка. То есть подается определенная нагрузка с имитацией нагрузки электростартера автомобиля. И выводятся какие-то значения то есть показания уже тестера но если он дает какую-то нагрузку на аккумулятор то соответственно возникает должен возникать в цепи топ сейчас мы подключим лампочку и попробуем по новой запустить тест если есть какая-то нагрузка то лампочка должна немножко у нас загореться. но напряжение показывает ниже потому что подключено у нас через лампочку запускаем тест вот и никакого вспыхивания лампочки у нас не произошло то есть не знаю что там за, за, за такая нагрузка каким образом он измеряет максимальный ток, и какую подает нагрузку данный те тестер, абсолютно непонятно. А так, в целом, вещь, конечно, полезная. Но это абсолютно не нагрузочная вилка, как я думал ранее. Может, конечно, я что-то недопонимаю. Если есть у кого-то какие-то мнения, оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!